Всем привет дорогие друзья, вы снова на канале Суп и сегодня у нас новое видео, мы будем смотреть на новое обновление в блокпосте, обычном, который в браузере, который в лаунчере, ну в общем кому как удобно, кто как играет, вот эти 87 человек, да в общем, в блокпосте недавно, ну, наверное, неделю назад, вышло новое обновление. Именно менюшка обновилась. Вот старая, это просто ужасно. Но вот это более похоже, ну, на блокпост мобайл. Я вам так скажу, потому что реально чем-то они похожи. Кстати, вот эти кнопочки, их будет легко, вы можете их легко добавить, я потом все покажу. Так, начнем с первого. Вот оценка, вот менюшки главные, вот реально... 10 из 10, вот мой персонаж реально просто крутой, вот на блоке стоит, тут около водички, все красивенько оформлено, быстрая игра, все режимы, список серверов, давайте нажмем вот список, пожалуйста, получается, опа, небольшой баг, А, мы улетаем как бы в воду, неплохо, но не хватает кнопки назад, а, да, ну все по старому, вот у нас тут все режимы, уничтожение, заражение, командная заморозка, бой на пистолетах, гамгейм, ну и все режимы, так, давайте Снова, а как? Ну, только Вот так, вот, да, Марик, добавь, пожалуйста, Кнопку назад, так, список Серверов, так Ну, это одно и то же В принципе, да, там только пользовательские Так, и Самое главное, то, что мне понравилось в вот этом Обновлении, это просто нереально Вот, заходим на кнопку все режимы И просто вау Просто наикрутейшие иконки. Вот. А, а вот тут главное есть кнопка назад, но там почему-то нету. Вот, Марик, исправь. Командный бой. Вот просто аватарки нереальные. Коман... Бой на лопатах. Вообще просто две лопаты. Хотя там можно на ножах, но ничего страшного. Уничтожение. Просто такое, блин. Тут не хватает, знаете чего? Арены снайперов. Реально, как был постмобайл. Вот сюда ее впихнуть куда-нибудь. Вот эти штучки убрать желательно. Потому что вот здесь они не особо будут смотреться Вот на главные менюшки. тогда да Вот там они нормально Так, давайте, не знаю, зайдем каждый сам за себя Так, ну-ка посмотрим, что у нас тут Так, вот у меня мой прицельчик И чё, я не прогружаюсь, а все отлично Так, э, делаем кильчик первый Так, я разучился играть, сразу же говорю Так, у нас тут четверо, так я слышу выстрелы Так, какой у меня пистолет, ага, Р-8 так, что-то я вообще ничего не понимаю. Там чели, где э, стреляют. Я его не вижу. Так, ну. На крыше, что ли? Блин, а где он, может быть? Где он, может быть? Так, э, тут можно блоки ставить, поэтому я сделаю вот так. Хедшотик. Так. Слышал, слышал, Челиком. Ну-ка, где? Давай, иди сюда. Я тебя буду убивать. Так, уже три человека кто-то ливнул у нас. Ну ничего, ничего, я все равно всех затащу здесь. Вы чё, я же Джокер. Я Джокер. А ну идите сюда. Вот тут где-то стреляют. Так, давайте на крышу заберёмся. Это мне это не нравится. Мне кажется, или он на крышу. Я был прав, он был на крыше Отлично Так, ладно, давайте выходим Так, он там наверх залезал, ну ничего страшного Так, все режимы а, Командный бой, 4 на 4 Давайте зайдем сюда Так Че у нас Так, минус 2 даем Отличненько Разучился я играть Ой, -ой, -ой как гранату кидать А как гранату кинуть? А, у меня, видимо, она не поставлена ну ладно. Ой, мой Аим все. Мой Аим все. Нет Аима. До свидания. Так, это броня была. О, патрончики. А, хилочка, хилочка. Спасибо, друг. Так, ну я его все равно убил. Киллер. Так, отлично. С пистолетиком мы его ушатали. А вы куда пушите? о Ну ладно. Убили меня все-таки. Горе снайпер я. Так, давай-давай, вылазь. А ты что строишься? не Строиться нельзя. Так, иди сюда. Давай-давай-давай. Уходи из своей брони. Хэдшот, отлично. Найс. 9 на 2 идем. Так, убиваем. А, мы умираем. Так, ладно, все, мне уже не нравится. Так, ну... Кстати, айдишник добавили, конечно, он сложный, какой-то здесь, что-то 0, там... О, не, не надо, нам такие айдишники. Кстати, у меня вроде есть кейсы, их можно пооткрывать, ну что у меня вообще есть по кейсам? У меня их очень много, друзья, очень много. О, давайте крафт откроем первый. Так, она выпадает, что же нам выпадает? Ага, микроузи. О, нифига анимация какая, там типа продолжение анимации было. Видели? Прикольно. Так, ну вроде бы э, в персонаже ничего нового не завезли. Так, свин какой-то. Кейсы, профиль, э, кейсов новых не было. А мастерская скобка кейсов, рынка так и нету. О! Забрать награду отлично! Так, топ, клан. Ага, ну ничего нового Так, ну в общем, только обновилась пока что менюшка Ну, надеемся, что в ближайшие, там, не знаю, месяцы Все-таки игра будет обновляться Надеюсь, что игра возродится обредет свою былую популярность э, Онлайн возрастет Ну, а тогда прикольная обнова с э, новой менюшкой И, кстати, я обещал показать, как э, включить данные штучки Это находится здесь Режим разработчика вот, вам нужно будет его включить. Вот я его выключил, у меня их нету. Все, он пропал. Вот, такие, друзья, дела. Ну, в принципе, одного неплохая. Вот, менюшка очень качественно сделана под блокпост мобайл. Ну, все-таки одна компания делает. Ну, компания, студия. Вот. Но мне кажется, вот, вот такие серенькие. И вот, ну, блин. Что-то им не хватает, мне кажется. Как-то все простенько вот именно в этих кнопках. Но вот, э, вот это это реально классно. Это заслуживает вашего лайка, друзья. Вот кнопка назад даже. Ну, в общем, друзья, вот это было обзор на новое обновление в блокпосте. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.